силу селу, что будем делать? Вот ваше мнение, как село должно развиваться? Михаил Гаврилов. Михаил Гаврилов. я да, слушаю. Вас. Ну, это по вашей тематике, вы выступаете по производству, вот, вот что делать все селах, вот. Вы что можете сказать? Ну, я что, пока не так вот, так, подключился. Ага, я, я понял. Понял. Вы про украин только или про Россию? Его Нет. сильно плохо слышно, то самое. Ты если можешь, переводи, то есть мои слова, может, он не, не дослышивает даже. Ага. Сейчас хорошо, я подключу другое сейчас уже лучше вас, ближе стали даже. Просто громче немножко говорим, так, чтобы было на той стороне слышно. Меня интересует просто, чтобы вы как люди понимали, не трогайте, не трогайте ничего. Просто Но... свое мнение чисто человеческое, я... чтобы вы понимали. Что сделать с деток селами, с районами и городами? Смотрите, моя... я понимаю как экономику, я считаю, что нам нужно полностью строить новую экономическую систему, новое производство. Высокотехнологические производства, которые реально кон могут конкурировать с японскими и европейскими производствами. Не, не, вот. не, что, я, пока, я вас сразу перебью, чтобы вы понимали. То есть общие фразы, то есть да, там где-то на Луне люди живут лучше, то есть поверьте, давайте сделаем проще. То есть я приведу пример, а вы согласитесь или нет. Да, давайте да. села сделаем как космический корабль. Mm -hmm. То есть новые технологии. То есть то, что сейчас в селе, это вся такая херня, что ну, невозможно. А давайте построим село-село и вот будущее село. То есть это новейшие технологии, это переработка, то есть это рынки сбыта, то есть люди, которые должны жить, должны не живут, а должны жить в селе. То есть это КВС организованные существа, людской подобии, потому что могут быть и инопланетяне, все, что хочешь, может быть. Mm -hmm. На случай загадываем. Поэтому по мне, по мне, то, что сейчас есть... Мы можем ошибиться, потому что мы точно не знаем, надо или не надо. Если, у, не сию секунду, в интернете есть такое понятие, как эм, проект Венера называет. Да, да, слышал. Здесь, нет, слышал одно, мне очень хорошенько. Когда говорим, рядышком карандашик, бумажечка и некоторые вещи я буду просить, ну не то, что записывать, в голове вы можете забыть их, потом а, не будете... Я взял карандаш, шучу, отлично. Напишите проект Венера. Ага. То есть просто в интернете посмотрите, там, а хоть, охать не надо. Для меня чем хороша ситуация, чтоб не рассказывать вот нам такие такие какие-то перспективы. Его сделал француз, он там обещает, что вся Земля будет инулялечка. Ну, ну коммунизм <coughs> это минимум. Валерий, очень... Жак Фреско он не француз, он в Америке родился. Я за другое, просто я специфика какая. Вот гляньте на это со стороны украинца. Ну, то есть на... ну, нашими глазами, Украинским То есть давайте не ахать-охать а давайте сделаем это в Украине. То есть, ну, подчеркиваю, не планетарно. Вот давайте там. Хотя все... бы в одной стране, хотя бы в одной стране. Экспериментально, я бы даже так сказал. Почему? Берем село, берем его любую картинку, любую. Сделайте это в селе. Без разговоров молча. Без дурных вопросов, на какие деньги мы это будем строить. А теперь самое интересное, вот записывайте еще разочек. То есть хочу в Украине 50 тысяч тел. Вот просто, чтобы уже как бы меньше разговоров было, а больше как бы понимания. То есть хочу. То есть их нету в Украине, но они были. Подтерку они были. Куда делись села, это много вопросов. Если еще поймаете мне, кто эти села уничтожал, поверьте это самое, меня очень это устраивало. Значит, э, в Украине сегодня, сию секунду, 28 450 сел. Вот в сию секунду. То есть это еще не успели уничтожить. Потому, там кто-то еще живет, там где-то работают. Хуже, лучше, это уже другой вопрос. Сами там отнимите, получается 21 550 сел надо новье сделать. То есть такого еще никто не даже думать не думал. А вот это же деньги. То есть вот новые сел очень хочу, чтобы они делали не скажу по проекту Венера, а чтобы вот как понимание было. А как уже сделаем, это уже, вы же понимаете, что технологии штука хитрая. Дадут, не дадут, будем додумывать сами. Но специфика какая? Смотрим, как люди на планете Земля сейчас устраивают жизнь. и Устроим себя так, чтобы мы понимали, что мы живем. То есть я хочу, чтобы вот если будем что-то делать, чтобы мы застали этот коммунизм. Потом делаем для детей, но думаем о внуках. И желательно правнуках. То есть на сегодняшний день, чтобы понимание было, что не так. Когда там построим, когда сделаем, будем жить, не будем жить за ближайшие 10 лет в Украине можно навести минимум, но порядок. То есть, чтобы вы понимали, потому что вот сейчас будут выборы, там децентрализация, люди будут сильно плакать потом. Я не ругаю политиков, просто говорю, сильно будут плакать, дурдом будет очень большой. Потому села развиваем как основу, районы развиваем как вспомогательные. Потому что их меньше, их 480 районов в Украине. То есть записывайте, чтобы понятно было, где будут проводиться инвестиционные проекты. В Украине 459 городов. В каждом городе надо иметь группу, которая свой город превратит, ну, я даже не знаю, тоже как бы в космический корабль, но в чем интерес это самое? Это должно быть внутри очень высоконифрована структура. Почему? Я приведу пример по Киеву. То есть я думаю, что рассказывать, что в Киеве творится, не надо, начиная с мэра города. Правильно? Да, да, да. Прекрасно. А теперь смотрите. Киев сам, сам Киев. Я не трогаю. Почему? Потому что просто не дадут даже тронуть его. Я хочу вокруг Киева. Внутри Киева все равно что-то будем делать, но я его как бы сейчас не рассматриваю. Я хочу вокруг Киева, вокруг Киева построить 10 новых городов. Mm -hmm. Хитрость, сразу хитрость. Связать эти города метрополитеном, а потом уже возьмемся за Киев. Почему? Потому что мы сразу сделаем технологический прорыв. Все Киевляне сбегут к нам. Киев будет пустой. Потом можно уже что-то с ним делать. Потому что иначе, если сейчас в Киеве начинать что-то строить, трудом будет бешеный. Валерий. Конечно. Это все очень замечательно. но Мне кажется, чтобы Нет. вот такие вещи э, начинать делать, надо все-таки начать... Э... Алло. Сделаем проще. Не нравится, ну, как понимание, чисто по Да Да не критикуйте даже. Ну, не нравится. Просто мне мороженое не нравится. Вот я любитель там сладкого. Если мне мороженое не нравится, я его просто не покупаю. То есть я не вижу смысла критики. Нет. То а, не хотите, Валерий, я, я, нрав... я, я, я, я против критики. Мне исключительно все нравится не актуально, то есть вот на сегодняшний день вам не нравится села, не хотите колхозы, хотите сельхоз предприятия, но не фермеры, я согласен, честно, это не критика, вы говорите, а я хочу так, поверьте, я с вами уже согласился, почему, потому что вы по-своему правы, а, хочу, так. ну чтобы вы понимали просто, а вы мне сейчас скажете что-то, я расстроюсь, а я не хочу расстраиваться, я хочу, чтобы у нас первый раз в жизни, первый раз в жизни, общение было приятное. Я хочу вам делать приятное умозаключение. Почему? Потому что если вы мне поможете, слово поможете правильно понимаете, просто по-чельски посоветуйте. Вот это не делай. Я не буду делать. Ну, я тоже понимаю, что в некоторых случаях я забегаю наперед. Я пример приведу. Я хочу в Украине построить 100 новых энергоблоков. Смеяться можно сколько хочешь. Но, зная то, что творится в энергетике в Украине, я не буду ругать ни Ахметова, ни не не власти, ни не тех, кто командует энергетикой, просто мы останемся без электричества. Валерий, <кхем> я, я... Ну, можно, конечно, таки вас перебью, потому а что я да. понимаю, вы очень любите поговорить, вас почти невозможно остановить. Упнули, я просто буду вот тут говорить, уприкнули, <кхем> не буду говорить, будем молчать. <кхем> Просто, я прошу прощения, буквально дайте несколько секунд паузы. пожалуйста, вы не следите за этим, а вы же должны понимать, как мне это воспринимать. Делать вид, что я не замечаю, а я хочу, чтобы вы это замечали. Я слушаю вас, всё, я, я, я, я, я, я, я. Валерий, я несколько раз попросил прощения, я э, как раз-таки заметил, что, как, как, как <зас> это повлияет на вас, и э, заранее предвидел, что это на вас повлияет, поэтому просил прощения. Да не надо, ну... Убили человека, а потом говорят, извини, пожалуйста. А ему уже пофиг, ну честно. Не делайте просто. Я ж пять раз сказал, не нравится, да не критикуйте, промолчите. Поверьте, это вам же плюс. В себе птичку поставьте и все. А мне чем хороша ситуация? Ну, я расстроюсь, ну, толку с того. Общение ведь с людьми чем интереснее? Либо нравится, либо не нравится. Давайте, я слушаю вас. Я помолчу, я ничего не буду говорить. Комментировать тоже как бы. Ладно. Давайте. <сказывает> Я очень уважаю ваши идеи, готова вам всецело помогать, и в любом развитии вашего проекта, да, я понимаю, что мы сейчас очень быстро знакомимся, потому что мы, грубо говоря, первый раз созваниваемся. Но все-таки хочу предложить такую вещь. Время очень сильно ограничено, и. Если у вас есть э, какая-то идея, лучше, конечно, заранее, чтобы она была изложена текстом. Да, конечно, сейчас записывается видео. Э, да, конечно, э, то, что вы сказали, оно не пропадет, но все равно запишется. Э, вопрос немножко не в этом. Э, можем ли мы втроем э, или в четвером Вот сейчас, да... Э, вот взять и сразу э, прийти к реализации тех э, планов, о которых вы э, говорите. Э, наверное, нет. Я хочу сконцентрироваться вот на чем. Все-таки не на мечтах и, э, скажем так, общении о том, что можно сделать. Да, можно очень много чего сделать. Э, это все прекрасно. Я предлагаю выбрать одну простую. Задачу минимальную, которую можно выполнить за этот час. И попробовать совместно ее сделать. Если этого не получается сделать, то я предлагаю, допустим, созвониться в следующий раз, да, и к следующему разу уже просто, чтобы у вас сформировалось заранее представление о том, что именно мы будем делать вместе. Минимальная задача выбирается... Достаточно просто. Нужно э, определить, какой минимальный шаг можно сделать сегодня и сейчас, чтобы это наиболее вероятно привело к э, решению, скажем так, или достижению большинства наших задач в будущем. Вот. Что конкретно, э, почему, собственно... Сейчас эта конференция случилась, почему этот разговор есть. Я приглашал всех к совместной практике над тем практиком, который в данный момент разрабатываю. Вот. Есть два варианта. Мы можем попробовать еще раз его обсудить, но это очень время затратно. Можно предложить сделать немножко другой формат. Можно попробовать сейчас выделить из этого проекта... То есть, вот, допустим, есть описание проекта, там есть список задач, выделить э, одну задачу из этого проекта и попробовать ее сделать на практике. Что конкретно применяться будет на практике, это программирование. Если есть интерес, я готов в процессе того, как мы будем эту задачку делать, дать любую необходимую информацию, и, соответственно, ответить на любые вопросы. Если само по себе программирование не интересно, я предлагаю хотя бы ознакомиться э, с тем, что мы и э, я конкретно делаю. И просто хотя бы иметь в виду, что если будет нужен программист, то э, я есть рядом. Вот это, пожалуй, все. Что я хотел сказать. Ваши. Желаний, пожелания. Иди, вопросы. Так, сейчас я о себе расскажу. Я являюсь лидером общественной организации, гражданское сознание. Основная, основная задача организации является формирование из рабов реальных граждан, реальной личности или реально лидеров, которые готовы менять страну не надеясь не на олигархов, бизнесменов, политиков, а самим, которые будут строить, управлять страной и распоряжаться ее ресурсами. Вот. Это самая главная задача. Но для этого нужно, чтобы люди были ну, политически грамотные и политически активные. Вот. Этим я и занимаюсь. Пробуждают эту грамотность, активность у людей и э, задавливаю эту психологию раба, потому что пока уже веков мы... Да, Жили в рабстве, люди уже привыкли. И это сложность, да, объяснить человеку, что он не раб, он хозяин своей страны. Но еще у людей, как бы есть особенность, как лень, да, они ленятся, Они привыкли жить рабами. Ну и чтобы рабом не быть, да, для этого нужно человеку много усилий приложить. И вот эта лень, как бы, человека оставляет дальше. Он живет в рабстве. Вот. И наша организация работает над тем, чтобы убивать эту психологию раба вот и быть и, чтобы человек был именно хозяином в стране и вот мы сейчас я вот сейчас буду баллотироваться в депутаты и я вот хочу управлять для начала городом вот дальше области потихоньку вот так буду расти так что вот я вот буду баллотироваться я уже готовлю себя как будущего управленца в городе ну вот так вот вкратце. так Михаил, Раз... так сейчас слышно меня, хорошо? Да, да. Я сейчас подключил новый микрофон. Ну и я как бы вот выслушал вот лекцию вот тут он. насчет того, чтобы вот окружить и там городами, да, и построить, но, но ну, это в принципе идея уже давнишняя, то есть это что города это противоестественное образование, и, естественно они должны быть в перспективе города ликвидированы, и люди должны жить в иных поселениях человеческих. И как раз вот эта идея, как раз вот права, что вот именно сельскохозяйственные и производственные комплексы такие небольшие должны быть по всей земле. А крупные города – это уже как бы ну, вредное образование, То есть они в перспективе должны быть ликвидированы. Но тут вопрос сейчас стоит о том, что вот правильно вы сейчас вот наметили программу преображения Украины, да? То же самое вот касается и вот сейчас вот преображения России, да? Потому что сейчас вот правящие кланы, что на Украине, что в России, они как бы стараются вот именно все прогрессивное подавить, контролировать, взять все под свой контроль полностью. И поэтому вот эти вот технологии, которые позволили людям объединиться помимо их и построить вот эту новую жизнь, как раз они вот сейчас и как бы вот набирают силу, потому что, допустим, российское правительство приняло сейчас вот указ о контроле всех этих, как называется, ну покупок, то есть практически оно хочет контролировать уже каждую покупку в магазине, мной там ну там, молоко купил что-то, то есть отсюда оно что делает, оно как бы у нас уже не остается выхода, как оно само провоцирует население на создание кооперативов и помимо вот государственного и частного сектора создание как бы вот, ну, типа семейно-общинного вот такого сектора, где уже не, не будет вот этих покупок, продаж, а будут просто как в семье обмен на вещами, продуктами, то есть продукты обмен. То есть практически они толкают нас вот, как бы хотят они того или нет, но на создание социалистического сектора экономики. Но для этого создания как раз вот сейчас вот и нужны. Создание новой программы управления и взаимодействия, о чем говорил вот. перед этим сейчас вот говорилось о программировании, о новых технологиях, потому что вот сейчас многие у нас хотят вот уезжать, допустим, в Россию, на села, на земли садятся. Но с лопаты с киркой они там долго не высадят. А изобретатели, вот я встречался здесь, в России, которые там, ну, изобрели, там сверх там новые двигатели и так далее. То есть им практически полностью заблокировали возможность реализовать это. И я это вижу, что их можно только реализовать, создав корпоративную структуру. Типа вот как там Panasonic, да, вот эти крупные такие межтранснациональные корпорации. Сейчас мы уже вступили в век транснациональных корпораций. То есть они сейчас управляют миром. Корпорации государство сейчас практически это инструмент корпоративных разборы. и поэтому как вот предлагает лёша там пойти в эти в государственные структуры и пытаться через эти государственные структуры изменить ну я считаю что ну, то есть по рукам не надо бить. пусть он опыт свой приобретет но это как бы уже опыт ну не тот это как бы мышеловка ловушка для нас то есть здесь нужно параллельно выстраивать уже более совершенные структуры управления как политические, так и экономические взаимодействия. Вот в основном этим вот я сейчас как бы и занимаюсь, сосредоточен, как это лучше сделать. Не враждуясь государством, не лезть на рожон, потому что у нас сейчас в принципе в сравнении с мощными транснациональными корпорациями нету неселенных кишка танка. Ну, по крайней мере, начать вот свои какие-то вот транснациональные корпорации, трудящихся международные, какие-то создавать, Но, параллельно э частным э государствам. Ну, все, в принципе. Михаил, тут э можно еще и... Просто сам факт того, что есть какая-то технология, программа, метод, или хорошо описанная инструкция Нет, конкретно действии... я работаю, конкретно а ну... вот я сосредоточен над политической технологией, которую я назвал Нерварсом. В отличие от монархии, это, это, это можно. У меня есть можно это, и это, так это сравнительный анализ этих политических технологий, чем они отличаются монархия, демократия и народу И как вот я вот разработку вот, конкретной технологии народов где уже нету ни чиновников, там, ни этих такой там депутатов, которые там выполняют волю буржуазии крупных. Ну а именно. Представитель представители трудовых коллективов, динамичная, постоянно движущая система и по решению общих задач этих трудовых коллективов, то есть самостоятельно, не прибегая ни к государству, ни к каким частным корпоративным структурам. Это вот сейчас основное мое внимание. А вот сейчас у нас подключился Олег. Олег. Да, алло, слышно э -э меня? Да, слышно. Как бы вот мы сейчас пообщались, рассказали о том, чем мы хотим заниматься. Может о себе что расскажешь? Сейчас хочу разработать систему, ну это Growbox, это мини теплица, это модуль для выращивания овощей и зелени. Сейчас в частности изучаю электронику управляющую, разрабатываю на базе Arduino будет, ну и светодиодное освещение. То есть такой минимальный модуль, чтобы можно запустить и как можно меньше там что-то смотреть с ним. То есть, получается обеспечить большой срок работы, устройства. Ясно, Калия. Смотрите, но у нас Ой. разные задачи, в принципе. Но одна цель. Основная цель, да, это изменить страну свою. А, ну я, я беру этот, э, то есть, ну, любое техническое какое-то решение, маленькое, такое небольшое, пример просто как образец, для того, чтобы, э, ну, к нему можно было всякие теории прикладывать. Потому что если просто разрабатывать какие программы взаимодействия и еще что-то, то не будет э, чем их проверить. То есть это то небольшая, небольшая задача, ее можно очень. Олег, Олег, я прошу прощения, я перебью, пока не забыл. Вот по комментарий к, Миха... к тому, что говорил Михаил. Уже три года назад существует... была разработана система, которая позволяет по-другому организовывать деятельность внутри организации, корпорации или просто команды, да, где... Как вот Михаил говорил, как раз нет таких чиновников. То есть <как> идет прямое, прямая та самая демократия, с одной стороны, в том плане, что каждый может предложить идею, каждый может проголосовать за идею, каждый может проголосовать не только за идею, но и против этой идеи. И, соответственно, каждый может принять участие в этой идее, и, по сути, здесь особо лидеров уже не существует. То есть, э, любой, кто инициирует идею, он в этом плане, для, с точки зрения этой одной конкретной идеи или задачи, он лидер. Э, то есть, он ее ведет. Но он ее может даже просто предложить, да, и его разовет какой-то другой человек. Уже просто существует система, и им можно пользоваться. То есть нужно формировать команду уже. Вот. Что касается формирования команды, сейчас планируется, вот Ольга Никитина занимается тем, что собирается запускать альянс кооперативов в России, который попытается объединить команды всех кооперативов, чтобы, скажем так, работа была более эффективная. То есть, иными словами, очень много всего уже сделано, и нужно больше замечать, кто, кто чем занимается сейчас, и уже активнее взаимодействовать. Вот. Прекрасно, что есть способ... На практике проверить что-то, например, в теплицу сделать. Сейчас есть как минимум три команды, я уже знаю, которые занимаются теплицами и выращиванием даже внутри наших домов растений. Идеи интересно продвигать, но вот как раз для того, чтобы это все было не в хаотичном каком-то виде, а чтобы это было структурировано, я предлагаю вот принять участие в разработке а, именно вот этого проектика а, Центра управления распределением ресурсов. Да? А, а, оригинальная идея, в принципе, из проекта «Венер» а, взята. А, там это предполагается как симу, система управления городом, но она может а, также быть и системой управления огородом своего собственного, одного дома, и целого государства, то есть она в принципе универсальна, потому что в целом существует не так много вещей, которыми можно управлять. У нас есть ресурсы. Кроме ресурсов, если подумать, у нас в принципе вообще больше ничего нету. Любой проект — это некая серия трансформаций этих ресурсов, то есть у нас была одна форма ресурсов, мы берем, добавляем еще один ресурс, к этому получаем там третий ресурс э с новой формой. То есть всего лишь меняем форму, то есть трансформируем. Вот. Чтобы эти э процессы трансформации не терялись э в сознаниях людей и могли, э грубо говоря, были повторно использоваться, можно использовать, э скажем так, можно разработать и потом использовать вот эту вот систему, которую я предлагаю. И на основе э представления о том, как именно э, устроен какой-то производственный процесс, уже можно легко э, в существующие системы управления задачей и организации команды просто эту информацию э, импортировать или экспортировать, э, грубо говоря, <coughs> переносить, чтобы потом уже можно было действ... делать непосредственное действие. Вот. Плюс... Помимо самих производственных процессов, можно формировать э, специальную базу знаний, которая позволит любому человеку, там, школьнику или просто человеку на месте в селе, э, начать э, что-то делать своими руками, чтобы получить э, некий результат. Да? То есть, например, если есть э, инструкция, как сделать э, в открытом доступе, как сделать теплицу, причем может быть несколько разных конструкций доступных с разной сложностью, разным, с разными затратами ресурсов, с разными затратами времени. Если мы предлагаем такую базу зданий, открытую для всего сообщества, у людей появляется инструмент, которым они могут пользоваться. Вот этот вот инструмент или технология и есть та основа, которая не политическим способом позволяет влиять на а, то, что происходит в мире, а, потому что люди все равно что-то делают. И если они делают нечто, а, скажем так, по одной и той же инструкции а, или сообща или как-то организуется в команде, а, в любом случае при наличии такого инструмента а, них больше шансов довести э, задуманные до реализации. Вот. В, в целом здесь нет идет. Не, не идет речи о том, чтобы делать что-то в рамках какой-то конкретной страны. То есть э, цель дать инструмент международный. То есть э, для России, Украины, там, для людей в Америке. Неважно, нам э, люди везди, у, у всех людей на планете должна быть, должен быть способ. Э, э, Получать всю самую лучшую и новую информацию о том, как развиваются технологии, и иметь возможность максимально быстро это применить на практике, и, естественно, вот проверить, о чем Олег, например, говорил. Чтобы это все было не в теориях бесконечных <coughs> и не в общении, а именно в чем-то конкретном, что можно пощупать и о чем можно рассказать, чем можно поделиться. А главное, что полезно. Так. Вот. Что сказал? В принципе, да, идея сейчас такая. Предлагаю либо сейчас закончить пока, выложить этот вот маленькую запись на YouTube, да, чтобы она не была большим видеороликом. Вот, и э, дальше пересозвониться уже другим составом или тем же составом, в зависимости от того, будут ли желающие уже кто хочет непосредственно принять э, участие или понаблюдать э, над именно э, практикой программирования вот этой самой системы, платформы, которая позволит э, все вот эти взаимодействия на, настраивать. Я просто хотел сказать о том, что вот мы можем собраться, хотим мы так собрались. Вот, или мы как бы уже формируем такую команду лидеров, да, вот, которые ну, будут костяк прогресса. Ну, лидеры это лидеры, как бы для меня не существует авторитета, для меня не существует в этом плане лидеров. Я считаю, что если человек готов вот прямо сейчас подключиться к делу, давайте делать дело. А Лидеры всегда пригодятся, я не против, как бы, но для чего, я понимаю, нужны лидеры? Чтобы распространять информацию, относить ее до людей и собирать тех людей, которые не могли друг друга раньше найти а, и теперь уже могут найти, то есть соединять людей. По сути, больше даже координаторы, чем лидеры нужны. Вот но это, скажем так, я сам стараюсь там в социальных сетях доносить информацию максимально э, широкому кругу людей и, э, скажем так, процесс распространения информации э, для, мне, мне кажется он автоматический, то есть э, если человек занимается делом, то ему есть чем поделиться, вот, и чтобы нам было чем делиться с другими людьми, я предлагаю сделать некоторые шаги э, которые мною были запланированы или а, посмотреть что можно сделать быстрее и проще, чтобы например можно было уже начать не просто там допустим визуализировать а, технологическую карту а, или цеп производственную цепочку, а уже например редактировать а, вот такой вот есть вопрос если конкретно что можно делать. Ну и, соответственно, еще есть второстепенный вопрос, такие как, например, как сделать так, чтобы на мобильных устройствах этим тоже можно было пользоваться удобно. Просто есть много людей, которые болтологи, вот, которые говорят, а ничего не делают. Вот, и просто вот я хочу найти людей, которые реально делают реальные дела. Вот. Потому что болтологов их тысячи тысяч, и от них пользы никакого, ну, пользы никакой для общества, по идее. Они просто болтают. Вот, ну, миллионы людей приходят на кухню и жалуются, какая несправедливая жизнь, и как все плохо. Но ну, вопрос использован же... здесь относительно, потому что даже тем, что они не мешают тем, кто занимается делом, уже хорошо. Не, это понятно, но просто, чтобы понимать, да, кто болтолог реально, да, кто реально человек, который делает. Просто, ну... Я ну, хочу с теми людьми, давай, делают, давайте я. так, э, а чтобы совсем конкретно, вот кто из вас э, э, вообще программист? Есть тут такие, кто можешь себя назвать программистом? Я не программист, я не разбираюсь. Валерий. А не, нет, я не программист. Олег. А... Ну, раньше программировал, сейчас уже... Михаил? Нет, я больше социальный технолог, но эти технологии нуждаются в дальнейшем программировании будут нуждаться. Потому что если эти технологии положить на программы компьютерные, то как раз вот они будут очень хорошо использованы. Потому что сама по себе технология просто как бы показывает, как действуют блоки и связи между блоками. А если эти блоки связи запрограммируют программу, то можно будет уже отслеживать каждый этап Работы политического органа организации. Ну вот, кстати, сейчас, у, сейчас у, всех, на... у всех трансляция работает. Я, да. как, я как раз показываю то, что вот, сделано на тему того, как, как выглядят взаимосвязи блоков. Вот Откройте ссылку, скопируйте в браузер. Потому что я, сейчас я VV добавлю, можно будет нажать даже. Вот, это, если у вас видео зависло, вы смотрели, перезагрузите еще раз. Вот сейчас там должны идти трансляции и по идее вы должны будете увидеть как раз визуализацию к слову михаила а долго идет или нет что визуализация она должна сразу появиться единственное что может быть реклама в течение 15 секунд потом вы сразу увидите картинку в течение еще 5 секунд возможно то есть за 3 года ну, реклама вот Единственное, что я рекомендую звук сразу выключить, потому что там идет там трансляция того звука, который вы через скайп слышите, то есть вы повторно будете слышать то, что вы слышите здесь. Вот, То есть там можно просто картинку смотреть. Привет. А, Привет. Так, хорошо, значит, мы выяснили, что есть а, своими, а, Олег... Я, я тебе не мешаю. Есть а, Олег, который занимался... А, Программирование в прошлом. Хорошо. Я, э, я лично про программированием занимаюсь уже около 15 лет. Э, вот. В принципе, теперь вопрос следующий. Кто из вас, кто... Э, то есть, вообще, кто сейчас готов э, попробовать э, в процессе практики от э, конкретной задачи э, понаблюдать, как происходит процесс программирования и, соответственно, э, тем самым э, либо обучиться программированию, либо просто более глубоко понять, что происходит. Ну, давай начнем, давайте начнем с Олега, Олег. Я, наверное, я сейчас ну, занят изучением Мордвинова, ну программировать, так что что-то еще другие какие-то программы ставить. Ну, то есть, э, в данный момент у тебя просто сейчас времени нету, ты считаешь, что приоритетнее будет э, самостоятельное изучение Ардуино? А, Ну да. Так, хорошо. Михаил? Нет, ну я готов учиться, потому что мне в дальнейшем это как раз вот понадобится для совершенствования той же политической нервархии, перевод ее на язык программирования. Так, отлично. Валерий? Ну спрашиваю лично ли я бы бросить все занятия вот прямо сейчас в течение часа ну смотри у меня по плану моя работа это как не отказ а у меня есть отдел который этим занимается ну как я у ребят заберу хлеб у меня немножко другие функции одно дело забрать хлеб другое дело глубже понимать чем они занимаются примерно так у меня есть такой как ты это один из моих детей, как бы, ну, мой сын, там старший, uh -huh. средний, то есть, они этим занимаются, то есть у меня это поставлено немножко на, на, на такую профессиональную основу. У меня свои хакеры, у меня все свое есть. Я не, не, я, и, не я, я понял, если если вдруг... У меня свое оно есть, и... Ну, если вдруг я будет... понимаю, зачем мне учиться делать что-то, если есть, кому обратиться. Я понял. Но если вдруг будет не хватать ресурса или захочется вдруг что-то новое изучить, то все-таки рекомендую обращаться. Так, да. Алексей. Да, у меня... Ну, я как бы своим направлением занимаюсь. Вот сильного желания нет, вот, но есть так интерес, э, в том интерес, чтобы э, понять хотя бы в общем что такое, потому что я не понимаю вот, как это происходит, вот, хотел бы, вот, чтобы ты так, ну это потом, когда время будет, вот, так ну сейчас времени нету, но в целом хотел бы ну хотел бы просто, чтобы ты мне рассказал вообще вот, ну э, как это происходит программирование, вот, чтобы я понимал в общем ну я планирую такое. через минуту начать а, час на буду... это выделить и я понял просто записать сейчас... это все не получится, потому что я сейчас на работе, вот я вот, ну как бы не получится мне ну, понять это, потому что на работе я отвлекаюсь, мне Ну хорошо, ты просто не теряй со мной связь, я эти встречи регулярно провожу и еще не раз к этому вернемся. Так, кто у нас остался? Оксана вот присоединилась. Да. А можете немножко о себе рассказать? Ну, я работаю психологом в военном госпитале, и, в принципе, давно интересуюсь политикой, можно сказать, с детства. С Лёшей мы вместе организацию основывали нашу общественную, и дальше тоже стали развиваться и заниматься политикой совместно. Вместе. Так, а в программировании все хотели бы попробовать? Ну, да. Так, ну что, получается тогда давайте так, я предлагаю сейчас на этом остановить запись, сейчас я и пересозвониться, кому, то есть получается тогда Михаил, возможно Алексей и Оксана, остальные, ну давайте тогда уже в социальных сетях пообщаемся потом текстом или еще раз созвонимся уже, если будет время у кого-то. Ну да. Вот. Просто хотелось бы объединиться вот нам, да, вот, потому что вот мы реальные люди, да, которые реально что делают, не болтологи. Вот. И держат связь. Потому что болтологов много. Просто я вот якобы вот человек, да, я готов, готов, и ничего не делать, понимаете? Вот ну, нужны те люди, я... которые реально что-то делают. Практически. Это понятно. Ладно, ну все, тогда Ща... всем, да, приятно было познакомиться. Вот. Сейчас я, я э, сейчас отключаемся и буквально через пару минут я делаю повторный созвон с теми, кто вы... изъявил желание поучаствовать. Я понял, тогда, э, я понял. Константин, Константин, давай тогда, ты отключайся, вот. Я сейчас еще пару минут скажу людям, угу. а ты пока подготовься, вот, и, ну, как бы. Они потом тебе подключат. Хорошо. Хорошо. Ну, все, а, смотрите, при... так как я создатель этого звонка, тебе придется повторный созвон сделать. Нет, я имею в виду, что сейчас ты выходишь, правильно? Да-да-да, просто вот. у всех от отключится сразу. А кто звонок был первый делал? Я или ты? По-моему, я. А, хотя, не помню. Хорошо. Ладно, я... Я тебя подключу. Все, тогда... Тебя да, подключу. хорошо, тогда я отключаюсь все. Да, давай.